Приветствую вас! Сегодня мы с вами будем рисовать чайный сервис. Для... Сначала мы будем рисовать чайник. Намечаем, какой он у нас будет высоты. Вот отсюда вот идти и до сюда. Вот мы отметили. Чайный сервис, утонченный и изысканный объект для лоджер -борда. Нарисуйте два горизонтальных овала. Вот рисую первый овал. Следите за симметрией контура. Правило. Вот здесь вот нарисую форму, начинаем рисовать. И вот здесь мы нарисуем тяжеловато. Перемещайте предметы так, как вам хочется. Главное, чтобы получилась красивая композиция. Ребята, я вам неправильно сказала, сейчас мы рисуем чайник, а кофейник. Кофейник стоит, стоит боком, и его ручка видна целиком. рисую сейчас мою ручку в Теперь мы рисуем чайник в стакан отсюда до сюда проуем здесь вот такой можно Здесь мы также рисуем. Проведите линию через центр носика, повторяя круглую поверхность чайника. Здесь мы рисуем вот такой вам начинаем рисовать носик чайника. Теперь будем рисовать ручку. Чайник повернут в три четверти. Поэтому ручка частично скрыта глаз. Рисовать кружку вот у нас отсюда и до сюда. Кружка будет идти до кофейника. Рисуем форму кружки. подписываемся не забываем нажимаем на колокольчик мне очень приятно когда вы подписываетесь в формы Петрый ручку рядом рисуем еще одну кружку высота вот отсюда до сюда там мы все нужные линии помразу когда нарисую Здесь ручку рисуем. Вот. Стираю вот эти все ненужные линии. Вот, вот здесь мы рисуем ложку. Еще осталось нам нарисовать сахарницу. У нас будет вот отсюда высекать вот и до сюда. Здесь у нас еще сверху будет сахар лежать. Стираем все ненужные линии. И сейчас я вам покажу, как получилось. Вот такой у нас получился чайный сервис. Сейчас мы его закрашивать. Подписываемся. Чайный сервис у меня будет зеленого цвета. Несмотря на то, что предметы находят один на другой, мы видим их отдельные детали. Сейчас мы начинаем разукрашивать. Легкая штриховка помогает передать округлую форму предметов. У меня глубин и тон вы сделаете рисунок объемнее и интереснее. Всех предметов падающие тени должны быть направлены в одну сторону от источника света. Подсказка про освещение. Если предмет лежит на поверхности, он соприкасается с собственной тенью. Если же объект приподнят, как край блюдца, между ними и тени должен быть промежуток.